Здравия вам, господа бояре! Совсем паршиво стали дела у государства нашего в части нарождения нового мяса пушечного. Хотя, казалось бы, государство для этого делало все. Уверенными шагами шло к матриархату, избавляло женщин от абьюзеров, насильников, мужчин и просто отцов. Всяческие льготы женщинам давала, пыталась их задабривать ништяками, например, материнскими капиталами за первого и второго ребенка, за многодетность вообще, софинансирование ипотеки на миллион, и для малоимущих на каждого ребенка по 16 тысяч, еще там всякие родовые декретные выход на пенсию пораньше, всех льгот и не перечислить. А если учесть, сколько перинатальных центров у нас понастроили, сколько у нас женских консультаций возвели, все ведь для того, чтобы мясо пушечное рожалось быстрее. Но женщины уверенно все льготы схавали, а размножаться и не подумали. Как же так, подумала наше государство и запилило на госуслугах опрос. Полчаса внимания про наших спонсоров. Спонсором данного ролика является телеграм-канал «Солдатский привал». Ссылочка в описании. «Солдатский привал» принимает и раздает по назначению гуманитарную помощь для наших с вами защитников. Поэтому пройти мимо этого телеграм-канала совершенно невозможно. А мы с вами тем временем возвращаемся к нашим баранам. Или... Точнее сказать, баронессам. А что же вам надо, боярни, для того, чтобы вы таки нам нарожали новых рабов и мясо-то пушечного? А то ситуация, понимаете, такая, дефицит пушечного мяса-то надо размножаться. Вопрос анонимный, поэтому участвовать может каждый, чего и вам рекомендую сделать. Потому что государство, наше царство, видимо, не в курсе, что у нас происходит-то на самом деле в регионах. Итак, вопрос номер один. У многих есть представление об идеальной семье. Если говорить о вас лично, то сколько детей вы бы хотели иметь, если бы не было материальных, медицинских и иных ограничений? Под иными ограничениями я бы, конечно же, подозревал именно правовые ограничения, которые в наше время из отца сделали чмо. Причем это чмо показывают как в зоопарке и говорят «вот смотрите, этого отца просто развели, наказали, обложили алиментами, теперь он конченая скотина». Такого отношения к себе очень не хочется, но если бы этого всего не было, конечно бы я хотел детей 10. Поэтому ставлю галочку «четверых и более». Конечно, «четверых и более». Дети – это счастье, дети – это цветы жизни, вы же со мной согласны. Есть ли у вас на данный момент дети, включая тех, кому больше 18 лет? Ну да, есть. Сколько у вас детей? Один. Потому что один раз вляпался, посмотрел, как оно происходит, и что-то расхотелось пятерых-то совсем, десятерых. Сколько лет вашим детям? Так, 7-13, хорошо. Хотели бы вы иметь больше, чем у вас есть сейчас детей? Имеется в виду, конечно, хотел бы. Я вообще хочу просто, чтобы у меня клан был, там, их ну, 40 детей минимум, чтобы их бегало, чтобы, ну, помощники по хозяйству, все дела, там, чтобы вот дом мне помогли строить, там, и сами там жили, в общем целый деревню хочу сделать да чтобы у меня было много детей по какой причине вы бы хотели иметь больше детей так я росла с братьями и сестрами и тоже хочу много детей нет я рос один воспитывался разведенкой с прицепом был сам этим прицепом я рос один мне было одиноко поэтому я хочу иметь несколько детей ну в принципе ладно подходит пускай так будет дети продолжение рода это и так понятно Ладно, следующее. Планируете ли вы рождение еще одного ребенка в ближайшие два года? Явно нет, потому что, как я сказал, уже правовые вопросы меня очень сильно ограничивают в этом. В идеале вы хотели бы иметь больше детей, чем сейчас, но не планируете рождение еще одного ребенка в ближайшие два года. Расскажите, почему? Так, в приоритете получения образования, это прям для феминисток ответ, да. Отсутствие супруга, супруги, постоянного партнера. Ой, да все это делается на раз-два. Никто не будет помогать, не уверен в надежности супруга, серьезности отношений. Ну, не уверен, да. Испытываю неуверенность в завтрашнем дне. Мой супруг мобилизован, господи, какая прелесть. Есть риск потерять работу, да я вообще не работаю. Я хочу, чтобы 40 детей было, и на каждого пособие вообще можно не работать. Так, неподходящее. Другое, другое, другое. Вот, отлично. Здесь выберем другое. Что у нас там за вопрос? Расскажите, почему, значит, вы не можете в ближайшее время иметь больше детей. Так и запишем правовые вопросы вопросы от отцом в наше время быть опасно патриархата нет с патриархата нет вот Далее. А, укажите, о каких из перечисленных мер поддержки рождаемости вы знаете. Вот, при, вот сейчас вот внимание, смотрите, сколько уже мер создано для того, чтобы бабы начали размножаться. Материнский капитал на первого и второго ребенка. Поддержка в приобретении жилья, софинансирование ипотеки. А, Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Представляете, сколько им дают? Ежемесячные денежные выплаты нуждающимся семьям. Знаю. Досрочный выход на пенсию женщин, родивших, родивших трех и более детей. О, а об этом я не знал. Ну ладно, галочку поставлю, теперь знаю. Налоговые вычеты. Да, там по 13%, туда-сюда, это все вычитается за каждого ребенка, да, возвращается обратно. Предоставление семьям, имеющим троих и более детей, бесплатно в собственно земельного участка. Ну, там гектару на Дальнем Востоке дадут, конечно, знаю. Право женщины, родившие ребенка в период прохождения обучения на переход с платной формы обучения на бюджетную. Представляете, это женщин, родивших а ребенка в период обучения, начнут обучать бесплатно. Почему? Вот можно я кому-нибудь присуну, осчастливлю какую-нибудь женщину беременностью, да? И может, я тоже пойду обучаться. Бесплатно. Я хочу быть топ-менеджером Газпрома. Ну да. Вне прием в дошкольное образовательное учреждение. Младшая класса общеобразовательных учреждений детей, чьи братья или сестры проходят обучение в той же организации. Конечно, знаем. Предоставление полной или частичной компенсации оплаты за посещение дошкольного образовательного учреждения. Да, конечно. Экстракорпоральное плодотворение. Вот даже если мужика нет, и то можно. Откуда вы знаете о мерах поддержки? Блин, отовсюду. Ну, вот с портала госуслуг, от сотрудников МФЦ, по телевидению говорили, да, сотрудники говорили, да, много кто говорил, от знакомых, родственников, соседей. Ладно. Какими из перечисленных мер поддержки рождаемости? Вы уже пользуетесь, пользовались и планируете пользоваться. Так, баба-ба-ба-ба-бам. Так. Нам, -нам, -нам, -нам, нам Ну, давайте поставим какие-нибудь галочки. Налоговые вычеты. Так, это, это не наши. Мы не женщины, но у нас нет трех детей. А -а -а Папам. Ну, вот так, хватит. А -а -а, если в предыдущем вопросе вы не отметили меры поддержки, укажите, почему вы их не отметили. Отметили. Все. Какие из перечисленных мер... Повлияли на решение родить ребенка? Да никакие. Ничего не влияло. Вот захотелось родить, и родили. Все. Эм, какие из перечисленных мер поддержки рождаемости могли бы в случае их введения повлиять на решение родить очередного ребенка? Увеличение размера пособия по уходу за ребенком. Да, да не повлияет это ничего вообще. Ни социальная няня, ни кредитные каникулы. Господи. Это вообще не влияет на решение о рождении ребенка. Ничего из вышеперечисленного не влияет, ставлю галочку, конечно же. А каких из следующих мер поддержки семей с детьми в вашем регионе вы знаете? Да все знаю. Земельный капитал, материнский капитал, помощь многодетным сениям и единовременная компенсация. Ну, меня этим не заманишь. Какими из перечисленных мер вы пользуетесь? Было ничем пока. Так, ну вот это вот пользовались, да, допустим. Какие из перечисленных мер повлияли? Да ничего не влияло из мер. Ничто вообще не влияет на рождение детей. Оцените уровень доступности следующих услуг в вашем регионе. Практически отсутствует... Недоступно тут что ли? Стать вправо надо. Так, ясельные группы. Ну, поставим что-нибудь вот так вот. Почти всегда полностью доступно. Ну, почти всегда полностью. Ну, что-нибудь там такое недоступно должно быть, чтобы чтоб нас не спалили. Ну, ладно. Далее. Что еще? Какие из перечисленных ценностей наиболее важны для вас? Вот смотрите, спрашивают, да, а, что, ну, надо понимать, что а просто идет как бы для женщин, да. Какие ценности для них наиболее важны? Активная деятельная жизнь, жизненная мудрость, а, ценности религии, здоровье, ну, здоровье, да, интересная работа, красота природы искусство, искусства, любовь, ну, вот они про любовь постоянно говорят, да, Наличие хороших верных друзей, продуктивная жизнь, господи, сколько всего они написали. А, счастливая семейная жизнь поставим. Да, вот это все очень важно. Конечно, все это здорово. Мы забудем на минуточку, что у нас есть альтернатива в виде жизни слова. Считаете ли вы себя верующим человеком? Нет, я атеист. Да и вообще, 96% у нас россиян говорят, что они верующие. На самом деле они так это. На Пасху, на Пасху в церковь заходят, свечку поставили, и миссия, Accomplished, как говорится. Ваш семейный статус разведен, э, ваше образование да, высшее, э, тип занятости, блин, самозанятые мы, где тут? А, вот, предприниматель самозанятый, <свят> ну вот, хватит. А, как бы вы охарактеризовали материальное положение своей семьи? Можем позволить себе практически все, включая машину и недвижимость. Все есть, на самом деле. И что? И все, да? И, и, и все. Вот и все. Вот это было все. Весь опрос. Судя по характеру вопросов, которые задавались, опрос рассчитан на женщин и хотят узнать, чего же еще-то женщинам дать. Уже все подряд перечислили. Непонятно, чего еще им дать чтобы они начали наконец-то рожать. Ну, нас как мужчин, конечно же, не спросили. Поэтому мы как бы снова... Можем спокойно самоустраниться. Но ну, вот такие вот опросы мы можем пройти и написать, что нас конкретно, конечно же, не устраивает правовое поле. А так бы мы нарожали детей 10-15, а вот ну, нет у нас патриархата. Пускай там голову ломает.